Народ, всем здорово! Это вторая серия за свой клуб. В прошлой серии мы с вами сделали несколько трансферов. Подписали Криштиану Роналду Элексиса Вега. У нас закончился полностью наш трансферный бюджет, но нам хорошо то, что это было сделано через свободных агентов. Ну что, снова показывают нам Криштиану Роналду. Забил 5 в последних трех играх. Медина. Есть здесь Вебер. Вебер, хорошо. На Леона. Леон уберет. Есть. Вернер, Криштиану с ударчиком не дают пробить, гроб здесь конечно же сыграет, гроб наш э, великий капитан, очень хорошо он себя проявляет, хорошо отдаем, кух, кух с ударчиком, э, как вратарь отыгрывает, Фельзич, Фельзик, Леон будет с подачкой. Леон с подачкой на Криша. Криш! <сvérito> <сvérito> И до свидания, Криш. Как в лучшие времена ворота Ювентуса забивает. Только это не Ювентус. Это Бундеслига 3. Я как он положил да Вы чего? Просто. И, Леончик, спасибо тебе за такую подачку. Давайте еще раз посмотрим на великий гол Криша. Улыбается. Очень красивый гол вышел. Смотрите, подачка. Пошла. И Криш здесь как хорошо пробил. Как выпрыгнул, как обычно, выше всех и в дальний угол закладывает. Красавчик. 1-0, 14 минута. Против него кух. ай -яй, яй яй яй и хорст Гроб. Где Гроб? Где Гроб? Без удара. Кауфмен сравнивает чет, вообще потерялся. Я пока эти фамилии пытаешься прочитать. Потерялся, потерялся немного, ладно. Хотелось бы попробовать выиграть его. Надо, по крайней мере, побороться и выиграть этот матч. Удар! Вохт, хорошо. Заговорился я, тут у нас опасный удар был. Вохт на защитников, потому что, алло, типа, где вы были? Снова опасная атака. Кауфман, Кауфман. Опасно здесь Игартс. Хорошо. Хас, Хас подкатом не вышло. Донкер, Донкер! передачка опасная пиздец кауфман делает дубль на 33 минуте но ну, нельзя же вылетать нельзя вылетать скипаем скипаем все собрались бега криш криш с ударчиком хорошо прошивает Криштяну. забирай мяч забирай мяч забирай ладно вот так покажи себя просто 36 минута криш сравнивает чёт боже я не представляю что я делал тут без Криштяну сейчас то, как он забивает, то, какими ударами он забивает. Но это просто пипец. Я не знаю, кто еще мог бы так нас выводить вперед, сравнивать счета, в принципе, с такой реализацией, кто у нас был бы. И закидывает на Криштиану. Криш. Криш. Морена переходит в Челси, а Криш не забивает. Херняка это произошла, вообще пипец. Подача. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет, выноси просто гроб. Хорошо. Вега Не сыграет головой Вега Вебер Нет, нет Пиздец, ну почему отскок Именно на него, ладно, замены делаем Вега, еще один передач Еще один передач Криштиану Криштиану Криштиану, Криштиану убрать Еще раз убрать Криш, Криш, решай, решай Хорошо, 3-3 Криштиану Роналду Кауфман, Все равно с мячом, Вебер отлично Наш мяч. Мэр. Видит ли Леона, блять? Это Вега. Это Вега. Это Вега. Заброс на Криштиану. Криштиану Леба. Как вратарь здесь отыгрывает. Лютый пипец. Вебер, пожалуйста. Нет. Хорошо. Вухт. Ой, как напряженно. Ой, как напряженно. Роналду не меняем. Нет. Ты нам еще нужен, потому что кто, если не ты, сможет в любой момент реализовать. Ой, напряженка. Пипец. Роналду головой. Хорошо. Вега. Вега убрал. Вега. Алексис. Если ты забьешь, ты герой встречи. Криш. Криш забивает. И он герой встречи по-любому. Покер Криш, ну Давай Си. Давай, давай, давай, давай. Си. Хорошо. Все равно, сколько он у меня не играл. Он два матча вроде бы отыгрывал замены. Пиздец полнейший. Куда, чего, зачем, как это произошло. Наш мяч. Увидел, увидел. Вернер, Верно, решай же ты хорошо. Центральный полузащитник выводит нас вперед. 5-4 счет. Фух, какой же пиздец они матч. Просто хоккей ебаный. Криштиану Роналду, безусловно, лучший игрок встречи. 11 ударов, 4 гола. Ну, много кто хорошо сегодня отыграл. Просто пипец. После такого матча нужно срочно выпить водички. Матч равный 15 ударов у нас, 16. У них владение за нами. Давайте еще раз посмотрим на великолепный гол Криштиану Роналду, не на этот же конечно, а на вот этот, и не на этот, а на вот этот, и не на этот. А где забивал Роналду? 2-1 счет, вот, блядь, чего? Где гол Роналду, алоха? Мы же сравнивали счет после первого гола, Пец. ладно, хер бы с ним, блядь, мы все и так прекрасно видели. Так, у нас тем временем матч против 19 места, против Олденбурга. Это, естественно, будет у нас яркий момент. А может даже просто просимулируем. 4-1 победа Хорн, Вега, Роналдо и Леон забили. В принципе, все наше нападение забили. У них отметился Буч... Бучман какой-то. Валенсия кого-то подписывает себе. Кого вы подписали уже себе? Вилья. Себастьян Вилья. Так, у нас с тем временем матч против АУЕ, АУЕ на восьмом месте. Давайте тоже рассчитаем с ними матч. Потому что что-то особо не горюет желание против них играть. Давайте быстрый расчет произведем. И победа 3-1. Леон, Кух и кто еще забил? Игрок. Красавчики. Баку подписал Ювентус. Неплохо. Неплохой трансфер. У Ювентуса, кстати, в РЛ. сейчас проблемы Просто жесточайшее, они опустились на десятое место, у них забрали 15 очей вроде бы, за там какие-то махинации с трансферами или с трансферным бюджетом. Короче, много всего произошло. Волверхэмптон подписал Ван Дебека, а вот это неплохо. Неплохой трансфер, усиления центра поля. Так, смотрим, что у нас окончательный отчет. У, кстати, Мэйера хотят у нас купить за полтора лямчика. Знаешь, как бы основной опорник, нет, тебя мы не отдаем. Наших основных ребят мы отдавать не собираемся. Так, вот, кстати, пришел отчет о наших ребятах, которые, по мнению и e спорт, самые перспективные в этой части ФИФЫ. Давайте посмотрим. 59 рейтинг, 19 лет СЗ ЦОП. Каджи, 55 рейтинг, 18 лет ЦОП, ЦП 2 на 2. Брохольм, 53 рейтинг, 17 лет, ну, у него хоть какой-то фейс еще есть, ну, плюс-минус интересный норвежец. И Магултай, 61 рейтинг, 18 лет, 4 у него на слабой ноге. Ну, это уже Магултай более-менее интересный вариант, но как-то если так посмотреть по рейтингам, очень слабые. Так, ну что, следующий матч против Звикау, они на... В девятом месте мы на втором. У нас матч в запасе, мы должны выигрывать их. Не хочу я против них играть, девятое место меня не сильно устраивает. Хотелось бы с ребятками посерьезнее играть. 2-1 победа, Леон плюс Вега. У нас Гроб получил красную карточку на 22-й минуте. Получается мы без центрального защитника У них Бауман, это вроде центральный нападающий у них там был Что там в третьей Бундеслиге пишут? В отрыв голы 5, статистика турнира 27, прогнозируемые голы 38 Должен забить Криштиану Роналду Так, ну что получается? У нас сейчас будет заканчиваться летнее трансферное окно Томас Партей переходит в Айнтрахт. Довольно интересно. Денег на подписание кого-либо у нас, естественно, нету. Вообще никто ничего не предлагал. Давайте историю трансферов посмотрим. Он давайте сортировать. Самый дорогой у нас кто? Кейн в Реал. Порт в ПСЖ, Диаби в Юнайтед, Арауха в ПСЖ. Ебать, они центральную зону себе улучшили, тем... Тем временем Маркини Ша там отдыхает. Шик в Юнайтед уходит тоже ливеркуза наслабил Манчестер Юнайтед, Марена в Челси, Мэдисон в Лейпцике, Ярзабал в Рому, Дембеле в Ливерпуль, Райс в Интер, Кимпенбе в Ювентус, Муниаин в Вест Хэм, Бенасер Бильбау, Топсоба Барселона, Камада в Ливерпуль, Карвахаль, в Манчестер Сити, Портей, в Франкфурт, Тарами в Милан и Кастилс в Ливерку перешел. Давайте мотать, если будут какие-то интересные предложения, я, конечно же, включусь, а если их не будет, то для вас просто настанет следующий матч. Никого мы не продали, подписали там свободных агентов, Роналду мы избавляемся в течение следующего полугодия, надеюсь, где-то к зиме. Не хотелось бы его продавать, но бюджет нам но уже назван. Лучший тренер месяца? Рюдигер, Рюдигер значит, да? Значит, Рюдигер лучший игрок месяца. Понятно, спасибо. Всего лишь же мы тут на каком? На первом месте бегаем, да, ну да. Ежемесячный отчет о молодежке. 15 тебе еще не стукнуло. Отчет. У нас вообще нету денег, чтобы вас подписывать. Ребята, Нету денег, нету денег, вообще нету денег, окей. Я надеюсь, ты никуда не ушел. Ууу, 73-й рейтинг! Дайте мне, пожалуйста, денег! Дайте мне денег, пожалуйста! Я молю, просто денег дайте. Так, у нас следующий матч против Фрайбурга 2. Они находятся на 19 месте. Я решил произвести просто моменты яркие. Это будет последний матч в сегодняшнем выпуске, потому что ну довольно неплохой. Вышел, два матча мы сыграли полностью пару матчей просимулировали, теперь еще и моменты протестируем в очередной раз яркие, довольно неплохо я считаю как для второго выпуска. Сейчас уже середина сентября у нас, В следующем видео, наверное, где-то к декабрю приблизимся мы. Вот единственное то, что формы подобрали просто сумасшедшие, черная с темно-зеленой. У нас хоть полоска есть здесь, на этом спасибо. Так штрафной удар здесь. Подачка пошла. Хорошо, здесь отбились мы. Еще одна контратака на наши ворота. В 22 минута, пока мы вообще не атакуем. Хорошая. Опасно. Хорошо, вогт. Неплохо. Так, неужели наша атака 40 минута? Ух, хорошо. Криштиану. Криштиану не дали. Вот вообще не дали, вообще пипец. 0-0. Получает возможность навесить. Хорошо. 50 минута. Ну, навесить это, конечно, громко сказано. Хотя. Леон. Передачка сюда. Передачка сюда. Передачка сюда. Передачка Навига. Передачка сюда. Передачка на Криша. Криш. Мяч потерян. Еще одна наша атака. 62 минута по нулям. Здесь мяч у Криштиану. Криштиану с ударом. И штанга. Штрафной удар. 66-я минута. Прессингуем мы конкретно. Кух. На кого отдать, на кого отдать, на кого отдать. А хрен его знает, на кого отдать здесь. Криш. Криш с ударчиком блокируют. Ой, получает возможность навесить. Здесь очень опасно. Здесь сразу же переключаться на дальнюю надо. Хорошо. Но это все, сольный проход, сольный проход от Вега, 73-я минута, сольный проход, просто решать надо. Алексис Вега, тебя таких шансов не всегда много. Алексис Вега, с ударчиком, хорошо, хорошо, 73-я минута, 1-0, Алексис Вега выводит нашу команду вперед. Ой, главное теперь не пропустить. Все, есть, 90-я минута, матч заканчивается. Победа есть, яркие моменты мы с вами прошли, наш тренер доволен, идет, хлопает по плечу тренера соперников. Победа есть победа, первое место остается за нами. Ну на этом в принципе все, сегодня видос без камеры, приветствие без камеры, прощание без камеры. Но думаю вы не сильно обидитесь, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, всем удачи, всем до скорого.